А да, ну что ж, всем добра, ура, игра вновь приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает выживать в Сабнатика Белую Зиру. Uh, прошлой серии мы с вами исследовали интересную значит базу и сегодня мы будем а, как говорится строить свою базу потому что ну надоело мне уже без базы дорогие друзья надо бы срочно уже обзавестись а, своей тут недалеко я уже наваял базу а, мини базу точнее место под базу и сейчас мы будем выдвигаться в то а, место ну что ж друзья об выживании и о многом другом в сегодняшнем выпуске конечно же но ну, а ты дорогой зрительный не скупись, пожалуйста, поставь лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки буду радовать годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм. А, ну что ж, друзья, давайте продолжим уже выживать. Для начала мне бы хотелось немножечко рыбки засолить, вот тут у меня много всего плавает, но ну, не только засолить, но и даже поперчить. Ну поперчить я имею в ввиду а, покушать, да, немножечко мне хотелось бы прямо сейчас. Итак, в прошлой серии мы также уже наковыряли с тобой ресурсов, угадай на что... На сборщик транспорта, да, и, и первый наш транспорт я уже нашел и готов, наверное, прямо здесь и сейчас его сделать, да-да-да, и продемонстрировать, но я бы, наверное, предпочел это сделать а, утром, как только наступит утро, я, конечно же, сделаю свой первый а, транспорт, а вот, это вот, вот эту вот всю хрень я, наверное, с собой пока заберу, да, давайте переместимся уже в мою базу, да, ну, начало базы и там уже все дело э, замутим. Переносной сборщик транспорта, друзья, у меня уже имеется. И вот в той стороне где-то, вон она, ребят, виднеется моя база. Я решил ее расположить пока что вот в этом биоме, недалеко от моей капсулы. Да, со временем я все ресурсы перевезу отсюда вот сюда. Почему именно, друзья, здесь? А почему бы и нет? Как обычно, у меня, ребятки, на моем прохождении будет несколько, несколько видов баз. Одно из, одна из которых будет, например, вот в этом вот. А, можно сказать стартовом а, рифе Да, почему бы и нет, друзья Вот тут она у нас стоит, замечательное местечко Да, близко очень, значит, поверхности воды Очень хорошо заряжается От солнечной батареечки, да Смотрите, у нас солнце 68%, заряд у нас 75% Ну хотя, наверное, лучше было бы Солнечные батареи вообще ставить Где-то вот здесь, вот и было бы Максимальная а, эффективность Так, контейнер мы забрали А, это у нас, собственно говоря, это станция Так, ну что, давай с тобой развернем рабочую станцию Где-нибудь вот здесь и попробуем замутить Наш первый э, транспорт, как он называется здесь мореход? Пускай вот здесь у нас станция да, будет находиться. Ну и давай. У меня уже, в принципе, ресурсы есть, я все подготовил. Сейчас с тобой как раз таки и замутим наш с тобой первый мореходец. Так, то дам из чего он у нас крафтится? А, давай-ка посмотрим. Для его создания потребуется титановый слиток, расширенный комплект проводов, стекло. Покажись мне первый наш, наш замечательный мореход. Только его плохо на самом деле видно. Вот он там вот делается, создается в тумане. Если честно, его хреновастенько видно. Да, мои дрончики работают, да, создают бодренько и весело. Но это, друзья, только часть морехода. Снимок экрана я сохранил, да, отличненько. И теперь дела пойдут бодрее. Ну что ж, друзья, вот он. Вот оно чудо техники первое. Это, конечно, друзья, не мотылек. Я не знаю, как сравнивать его с чем. С мотыльком, либо с э, циклопом. Но сейчас все и посмотрим. Так, вот здесь, у него, я так понимаю, дв... а где у него вход? Как входить в тебя? Алло, как туда входить вообще в этот транспорт? Ага, залезть в мореход. Вот у нас, значит, люк. И мы в мореходе, друзья. Ничего себе. Вот это я понимаю. Так. Также у нас на правую кнопочку мыши, значит, включается-выключается свет. Наконец-то, друзья, как давно мне не хватало подобного а, устройства. Теперь я смогу путешествовать на большую глубину. Это 150 метров. Да, конечно, здесь вообще в нем, когда сидишь, обалденная такая обстановка. И он, и он, я так понимаю, кренится не так, как мотылек себя ведет. Он немножечко кренится влево-вправо, его немножко заносит. Да, прикольная, ребят, штукенция. Сегодня будет серия посвящена в основном постройке базы. А, вот уже один модуль я подсобрал. Выглядит он вот так. Вот это многоцелевая комната, внутри которой мне, конечно же, хотелось бы расположить какой-нибудь, например... Ну, например, какой-нибудь хотя бы биореактор. Да, если у меня ресурсов, конечно же, хватит. Давай-ка мы вот сюда вот сейчас солнечную панельку прям влепим. Вот тут она пускай у нас и э, стоит И посмотрим, какова будет эффективность Надвигается опасная погода Интересно, а выру будет вырубать модули мои? Солнечная панель Пока что эффективности я не вижу Но, по-моему, 100% 100% друзья у нас да, здесь у нас будет она работать со 100% гарантией. Солнечные панели для чего нужны? Они всегда будут снабжать вашу базу электричеством. Даже когда, например, у вас реактор встанет, да, закончится в нем топливо, вот, этой вот, вот эти солнечные батареи, они всегда будут вам как вспомогательный источник а, питания. Так, ну что, заходим, друзья, на базу. И я вам сейчас покажу, что у меня здесь есть. А ни хрена! Добро пожаловать, только мне говорит приятный голос женщины на борт, капитан. Ну тут ни хренашечки и нет. Сейчас мы будем потихонечку ее обустраивать. Да, эта серия в основном и будет посвящена у нас обустройству нашей базы. Я бы хотел, во-первых, сделать, наверное, лестницу куда-нибудь наверх. Или с этой стороны она у нас будет располагаться. Нет, здесь у нас вход. Здесь как-то не очень-то а, логично будет ее расположить. Давай сделаем вот здесь. Вот, вот здесь вот будет самое а, оно. Я знаете, чего не нашел? Чертеж простого окна, как это было в обычной сабнатике. То есть можно было вот из этих стен а, делать окна. Но я думаю, эти все чертежи можно где-то найти. А возможно, я даже их а, не вынес с базы, на которой я недавно был. Вот, друзья, вот мы наверху. И вот здесь как раз-таки я и хотел разместить именно биореактор. Три титана, с смазка, комплект а, проводов. И что нам не хватает? Да всего, ребятки, нам не хватает. У нас ни титана, ни проводов нет ни хрена ровным счетом. Ну что ж, давайте поплывем уже, сплаваем к моему прошлому месту пребывания. Теперь уже на мореходе, да. Мы посмотрим сейчас, как этот парень чувствует себя на мелководье. Хоть это у нас штуковина для глубоководных исследований. Я хочу проверить скорость. Так, вроде ничего такая скорость. Вроде не, неплохо так мы перемещаемся. Батареечка не сильно быстро тратится. Хотя здесь их две, да-да-да. Они вообще должны не тратиться. Потому что если они будут тратиться быстро, очень, очень две батарейки, то тогда будет хана. Вот, друзья, моя прошлая капсула. Кстати, надо сделать будет, вот, знаете, что еще? Надо будет сделать... Такую штуковину. А, у меня есть радиомаяк. Я хотел просто переместить туда уже свою метку, чтобы понимать, где у меня находится база. Так, а здесь нет никаких контейнеров. Секундочку, доступ к улучшениям. Так, это понятно. Может, какой-нибудь есть модуль, где есть контейнер? Нет? Не, вряд ли, друзья, скорее всего, модуль, модуль хранилища э, присоединяется к нему вообще как-нибудь как отдельно. Да, друзья, вот он, мой первый мореход. В смысле, заканчивается кислород? Ты что такое? Говоришь-то? Я всегда на кислороде, черт возьми. Так, отличненько, ребят, заполнили запасы. Так, давай, свинца возьмем тоже немножечко. Свинец нам пригодится. Короче, друзья, все ресурсы я сейчас буду перевозить туда, на свою базу. Я там хочу построить все-таки более-менее что-то такое. Более-менее, друзья, серьезно. И тут у нас еще титан. Где у нас база-то? Вот в той стороне она. Вон она, ребят, отсюда ее видно, издалека. Так, два удара. Повреждение есть? Нет, у нас, ребятки качество у него пока что еще соточку вот там видите ключик с плюсиком это у нас наше состояние нашего морехода да он практически бесшумный вы слышите нет как он работает я нет вот эта техника да мотылек было слышно как он свистел а морехода я что-то вообще даже ребят не слышу ничего себе такая технология нормальная ну что ловушечку здесь где-нибудь разместим сейчас да здесь тоже у нас есть рыбка ловушка нам всегда будет помогать эту рыбку ловить и пускай она стоит, наверное, где-нибудь вот здесь, вот я ее поглубже размещу сейчас, да, вот сюда вот. Отличненько, все, давай, работай Вот так вот, второй этаж, реактор А первый этаж, это, скорее всего, будет как комната хранилища, скорее всего Да, я из этого всего дела сделаю Но мне также нужно сделать еще комнату С которой я буду вести Какие-то наблюдения То есть это, скорее всего, будет комната Сканирования, на нее нужно дохренашечки Ресурсов, но мне, ребятки, нужно Просто будет ее сделать Давайте, знаете, как сделаем? Сначала здесь расположим Несколько шкафчиков, для того, чтобы хранить Ресурсы, да, пускай у нас будут вот здесь вот пока что ребята о комфорте речи никакой идти не будет я просто буду стараться делать так чтобы у нас было максимально все как под склад сделано да Адамс. Та так и здесь я конечно же дам, дам название своей первой а, базе ну что ж друзья это у нас будет наверное база а, под кодовым названием центр центр потому что нах она находится в центре карты так каким же образом ее можно грамотно разукрасить вот так вот сделаем центр вот, друзья, база-центр, потому что она находится она в центре карты. И подсветить надо это все дело, эту меточку, каким-нибудь другим цветом. Скажем, вот как у нас было в первой сабнатике, все синеньким. Пускай мои базы будут все э, синенькие, скажем так, да. И другую точечку мы, наверное, сейчас также отключим. Ну, хотя нет, пока не буду отключать. Мне сначала нужно оттуда вывести все ресурсы. Так, погнали. Да, вот здесь у меня будет стоять грядочка моя. О, хорошо. Вот тут прям как раз для нее, если вдруг... Что-то будет мешать мне, я, конечно же, это все дело уберу. Так, Ну и, конечно, сюда мы засадим вот этих вот семян побольше. Четыре штучки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эти, кстати, тоже можно штуки, штукенцы сюда высаживать, если что. Пускай, короче, они здесь будут, да. Ну, собственно говоря, все ресурсы отсюда я забрал. Оставил лишь только сигнальные ракеты. Можно на всякий пожарные оставить здесь пескуна, надо да, и бутылку с водой. Для чего это все здесь? А для того, чтобы, например, если я буду мимо проплывать и буду сильно голодный, я бы сюда заплыл, конечно же, и подкрепился немножечко, да. Пускай здесь будет хотя бы немножко еды а и воды. все. В принципе, мы переезжаем, друзья. А, картинку в рамке-то я забыл, да, И яйцо, наверное, существа тоже стоит взять. Ну, ладно, хрен с ним, я этих яиц я еще найду целую а, кучу. Да, все, друзья, разгрузила здесь все дело. Я, наверное, с собой еще раз уж на то пошло, возьму несколько вот таких вот контейнеров. Пригодятся они там мне или же нет, я не знаю, ну, захвачу парочку хотя бы. Парочку точно водостойки контейнеров я, наверное, возьму, пока вместилище мое позволяет мне, и плывем обратно. Итак, раз уж у нас появился изготовитель, теперь мы сможем сделать те самые, а, те самые провода, комплект проводов а, для того, чтобы поставить уже биореактор. Вот, ребятки, комплект проводов, три титана, и см... а, кстати, смазка! Черт, а смазка-то у меня есть? Черт возьми, друзья, забыл я смазку-то надыбать. У меня же было столько смазки. Три титана-то у меня имеется, а вот остального ни нихренашечки. Так, давай мы сейчас из титана тогда слепим еще один шкафчик вот здесь вот сбоку. Приближаемся к достаточно опасной зоне, друзья. Я только недавно здесь, значит, исследовал, да, в поисках пластинчатого коралла. И я понял, что здесь недоброжелательный монстр у нас имеется в виде вот этих вот здоровенных акул. Это, ребят, аналог песчаной акули или же костяной акули, да? Он только, только он, ребятки, из-за белоузира. Вот, ребят, смотрите, акула. Не хочу близко подплывать. Давайте по быстренькому вот сюда вниз сейчас сгоняем. Сто метров, черт возьми! Сто метров. Надеюсь, она меня не заметила. И тут как раз-таки у нас имеются вот эти вот пластинчатые кораллы. В количестве двух штучек. Они, ребят, очень ценным ресурсом здесь являются. Я, я помню, что у нас пластинчатый коралл был и в сабнатике, и в обычной. Но его там было просто-напросто пятой точкой жуй. А здесь, ребят, это очень ценный ресурс. да И он вот встречается только в таких более-менее опасных а, местах. Как вот, например, вот это место а, с большим количеством вот этих вот акул. Так, все, всплываем. Где у меня всплывайка-то? 80 метров все-таки. Так, всплывайку срочно! Срочно! Всплывайку на пятерочку, давай-давай-давай, погнали уже, погнали к поверхности, блин, капец, здесь иногда бывает очень сложно, да-да-да, всплыть, я здесь, кстати, в этой части, вот, в сабнатике чаще всего использую вот эту подушку-всплывайку, потому что здесь как-то по-другому расходуется кислород. По моим, по, по моим прикидкам, кислород в Сабнатике расходуется не так, как в Сабнатике Белую Зиру, да-да-да. Если зритель, ты тоже столкнулся с этой проблемой, то, пожалуйста, напиши, посмотрим, только я один думаю так, или же нас много, да, то есть есть определенные различия. Эта база, ребят, будет у нас основным пересыльным пунктом, да, где мы будем заряжать наш транспорт, заряжать наши с вами инструменты и так далее. А вот чтобы это все грамотно можно было сделать и организовывать, нам, естественно, потребуется как минимум... Хотя бы реактор, пусть, пусть даже хотя бы, хотя бы биореактор понадобится. Так, давай ставим, значит, на пятерочку строительный инструмент и смотрим, что нам потребуется. Продолжаем, друзья, строить комплект проводов и смазка. Блин. А для смазки-то нужны гроздья. Пришло время тогда сплавать к водорослям. Поплыли. Я думал, они мне больше не понадобятся. Они, кажется, пока что нужны. Как? Я еще их даже не исследовал. Неужели? Я уже столько играю и эти грозди не исследовал. Да ты серьезно, что ли, чувачок? Так, давай-ка мы тебя исследуем уже, а. Они как-то странно, ребятки, попадают в область действия нашего сканера. Частично. Так, давай мы побольше их возьмем, потому что нам из них нужна будет как силиконовая резина, а так нам потребуется... О, все, ин... А, нет, еще место есть. Силиконовая резина, друзья, из них потребуется нам. И плюсом еще и смазочка. Так, ну и заодно забьем по максимуму инвентарь свой вот такими вот выступами. А если можно было бы... В... Можно делать было в что это было? Это я в кого сейчас врезался? Я сейчас обезьяну, ребят, сбил. Так тебе и надо, не будешь мои инструменты отжимать. Слышишь, ты гопота проклятая. Так, а если эти семена, например, посадить в грядку, они же будут расти? Ну-ка, давай попробуем. Надо эксперимент. Да, черт возьми, вот оно и все. Вот она и водоросль моя растет. Ха-ха, надо было давно так сделать. Отлично, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай еще одну посадим. -ка. Да зачем нам так много, а? Ладно, раз уж посадил, пускай... Растет. В конце концов, буду пробовать эти грозди, потом использовать в биореакторе. Возможно, они тоже будут нехило так давать нам энергии. Мне нужна рыбка для того, чтобы этот реактор питать. Мне нужна рыбка. Работать у меня будет чисто на рыбе, который у меня тут, вот смотрите, сколько наловил мой уже. Моя ловушка справляется идеально. Пока, ребят, на рыбе, да, первый раз я его запущу, а потом, возможно, переведу его на растительные какие-то элементы, да. Пока что у нас будет он кольцевиками питаться, вот этими всеми. Специально оставляя, друзья, вот этого одноглазого я упыря для того, чтобы его потом засолить. Я очень люблю вот этих вот чувачков засаливать, пескунчиков, да. Они очень питательны, когда их а, подсолить много дают еды. Так, ну что ж, друзья, паш пойдем построим уже да ну вот ребятки он и биореактор наш первый прошу любить и жаловать друзья мистер биореактор уже заряжен но еще пока не готов но еще пока не заряжен них хрена. так давайте ребят запихаем сюда кольцевиков посмотрим как они быстро будут расходоваться так бумерангов я бы наверное скушал ну ладно пока что я еще пока что у меня ребята нормально с едой с водой поэтому пихаем сюда всю эту рыбочку да она у нас превратится превращается в такую зеленую субстанцию и наш реактор заработал смотрите Смотрите, у нас 89, 90, что-то как-то слабовато. А, у нас солнечные панели, они хранят в себе собственный заряд, да заряд реактора, он, как говорится, не суммируется, просто вот здесь вот у нас в цифрах он отображается как общее значение, но вы, ребят не думайте, он не суммируется. Если заряд реактора растратится, а у вас будет солнечная панель, то в панели у вас всегда останется электричество да, в, 7, в количестве там, 75 пунктов или же 150 и так далее. А реактор, он сам по себе. Куда же мы ставим зарядку? А мы ставим ровно противоположно э, нашему с вами, значит, сборщику. Вот сюда, вот мы ее сейчас пиндюрим, отлично, пускай вот здесь у нас стоит да, все, ребятки, люблю, когда в свободном доступе все, то есть ты заходишь сразу же, да, и ставишь на зарядку свои предметы. Давай-ка мы сейчас с тобой сразу же зарядим, например, из фонарика надо вытащить, из морского глайдера надо вытащить, из, например, сканера надо вытащить батареечку, да-да-да, а, отличненько. сейчас пока будем искать, мы, значит, в поисках. А, ремонтный инструмент вообще у нас не имеет батареечки, я так понимаю, мы даже ее не сделали, может быть, надо сделать или что? Так, в пузыре у нас нет батарейки, так... Что у нас тут еще? Строитель? Ну, строитель мы им редко пользуемся, в нем такая батарейка, ее, ее пока что хватит. Так, давай мы с тобой все-таки соорудим еще одну батарейку, на ее создание нам потребуется где-то у нас тут были водоросли, или я все уже из... Подожди, куда я дел водоросли? Ага. А, ага, а что здесь? А, они в грядке у меня все растут Водоросли все у меня растут в грядочке тут неподалеку Давай-ка мы две штучки возьмем Точнее даже не водоросли, а ленточник, специальное растение Да, я хочу, чтобы у меня весь инструмент был заряжен Давай сюда уже запихнем батареечки, которые у нас разряжены Раз, два, три, пускай уже а, заряжаются Итак, что тут с нашими батареечками? О, практически все, да все уже по 100% Давай забираем тогда все это дело и запихиваем в наши инструментики, конечно же, в сканер одну штучку. Не так давно я нашел музыкальный автомат, да, на прошлой базе. Теперь у нас есть музыкальный автомат, который позволяет слушать музыку на базе. Никто не говорил, что выживание может быть в стиле, фа в стиле фанк. Ха -ха. Ну что ж, давай посмотрим, как это все дело работает. Ну-ка. Так, есть такое дело. Что, ребят, делает музыкальный автомат? Мы можем вот таким вот образом запустить песенку, да, трек. Можем остановить, просто выключив, да-да-да, можем перелистнуть на другой, я так понимаю, трек, но почему-то у нас здесь только один вроде как трек, я так понимаю, что треки для всего этого дела можно будет где-то э, надыбать, да, и поместить в специальную папочку, и у нас будет проигрываться здесь у нас э, музычка. Также здесь можно, я так понимаю, уменьшить или увеличить громкость, да-да-да, вот таким вот способом, да, это все делается. На десяточку давай с тобой влепим-ка Ну че, как тему зончика, дорогой зритель? Итак, пришло время испытать Нашего морехода, да, сейчас немножко отправимся Поглубже мы с тобой, а тут то что-то Все мы наотмели, да, на наотмели Сегодня тремся, поехали уже Исследовать, здесь вокруг столько, много всего Интересного, да, меня интересует сейчас вот этот вот Новый биом а, с грозными хищниками С акулами, что вообще Здесь есть, да, и что можно интересного Найти, ну вообще я мореход, вот этот вот а, Части морехода нашел, именно в таком Биоме, да, они здесь грамотно разбросаны. Да, чем глубже вы ныряете, тем больше вы э, рискуете. Но когда у вас есть рядом под рукой мореход, то тогда, в принципе, 100-метровая глубина вам не особо страшна, потому что вы всегда можете ретироваться и попасть снова в ваш мореход и запастись там э, кислородом. Вот как, например, сейчас сделал я. Подобрал, значит, части, сел и поплыл. Ну все, ребятки, в точности, как в сабанатике, да, ничего страшного. То есть, если у вас есть транспорт, уже можете... Быть более спокойными на глубине Не забывай также, что когда ты находишься на глубине У тебя кислород заканчивается в разы быстрее Нежели ты плаваешь на какой-то обычной глубине После 100 метров расход кислорода начинается примерно в два раза быстрее расходоваться И не будь уверенным, что ты выживешь Используй эти знания да, для того, чтобы не опростовалось с собой. Там еще глубже, я туда точно не поплыву сейчас Я пока что поплаваю здесь на отмели если это можно так назвать. Но там, ребята, еще, еще глубже, чем сейчас здесь. Поэтому мы будем аккуратными. И мы просто вот здесь вот немножко поплаваем. Вообще, надо искать какие-то дополнительные модули. Вот там, вот, смотри, приколюшка какая-то светится. Прям так подсказывает. Сигнальчик мне подплыви сюда, исследуй же меня. Давай-ка посмотрим. Так, я понял, не опускаемся ниже. Иначе у нас начнется разрушение корпуса. Но вот эту штукенцу я бы, наверное, сейчас исследовал. Это какая-то инопланетная технология, да. И я хочу на нее посмотреть. Пойдем-ка посмотрим, что это такое у нас. Что это за запчасти-части? Их можно подбирать как-то, нет? Нельзя. Это просто зацепка, это где-то здесь находится. Ох, сколько же здесь кораллов-то, ты посмотри! Я думал, тут их немного, а на глубине-то их смотри, сколько много. Пластинчатых кораллов здесь оказывается вообще до хреново туча. Просто надо знать, где их искать. Да, на глубине 170 метров кораллов до хрена. Так, не отплываем далеко. Где наш мореход? Давай же быстрее вернемся в него Да, пока нас хищники не сапали. Да, здесь, конечно, интересное место Интересная зацепочка, возможно Здесь что-то интересное есть У нас также в этой пещерке Или где-то рядом с ней Какие-то еще новые чудики Смотрите на этого ската О, какую-то я, ребят, запчасть нашел О, так это же, это же титан чистой воды Ну-ка давай посмотрим Лишь бакула меня чуть не зацепила Так, сборщик у меня уже есть Ты кто такой? Арктический скат но вот это, этот парень, по крайней мере, дается себя исследовать. Акулу-то я это я близко к ней не подхожу, потому что она меня может цапнуть за задницу. А мне что-то как-то не очень хочется, чтобы она меня цапала за мою пятую точку. Поэтому я к акулам близко не подхожу. Мне кажется, скорее всего, они быстрее подойдут сами. О, а там что такое-то? Посмотри! Вот туда мне точно надо сплавать. Давай-ка мы посмотрим, что это такое за часть, фрагмент морехода. Но это я уже исследовал. Так, и что, у меня переполненный инвентарь уже, Да. Все, ребят, я уже заполнился по максимуму. Сейчас мы быстренько сплаваем на базу, сгрузимся. И вот это место я бы, наверное, заприметил. Да, не зря я сделал все-таки. Я же сделал или нет? Я не сделал, друзья, то, что хотел. Блин, ну вот олень, а. Вот это, ребят, штукенция напоминает какое-то место жительства. Здесь, кажется, кто-то был. Прикольный, кстати, модуль из одной трубы всего лишь. Здесь, кстати, да, давайте сразу исследуем, что я буду мяться. Здесь, в принципе... Можно попробовать исследовать все это дело. Что это за модуль такой интересный? Вот оно, окно, вот оно, друзья. Я ж про него говорил, помните, недавно, что не хватает такого элемента, как окно в строительстве базы. Вот оно, просто здесь можно его и исследовать, то есть, найдя определенный модуль. Так, в ящике, что у нас здесь такое? Ага, кислородный баллон высокой емкости. Вот это мне нравится. Вот это определенно мы замутим в ближайшее время. Так, и здесь, что у нас такое в этой капсуле? Она, я так понимаю, она рабочая хоть? Нет, закрыть-то ее можно? Нет, нельзя, она уже какого-то открытого 30 плана. Так, секундочку. Кстати, здесь тоже можно было найти ремонтный инструмент. Точнее, не ремонтный, а строительный. Да, вот в этой штуковине тоже. То есть, не обязательно было плавать по квестовой линии, как это сделал я на остров строителя. Можно было здесь также найти, вот в этой вот бочечке. Тут есть бутылочка у нас, значит, да не одна еще. И фрагмент строителей. Я разбирать, ребята, его не буду. Пускай лежит а до следующих времен, как говорится. Я здесь еще буду проплывать когда-нибудь. И я все это время, все это, все это дело, конечно же, а, заберу. Но то, что мы уже нашли супер баллон, это очень хорошо. Еще бы я ребризер где-нибудь нашел, было бы вообще замечательно. Так, ну что, поплыли на базу. Сейчас я быстренько сгружусь тогда. И мы продолжим дальше исследование. Ты посмотри, как красиво смотрится вот это вот водоросль с этими гроздьями. Просто шедеврально. Так, ну что, вот мы и приплыли. Давай будем разгружаться. Плохо, что у нас нет никакого контейнера на нашем мореходе с тобой. Но уже за наличием хотя бы его, и то нам гораздо э, лучше. Так, вот так вот оно выглядит. Смотри, какой вид открывается. Офигенный просто на наш с тобой мореходик, да. На наш с тобой ловушечку. Единственное, что уменьшается, это прочка базы, да, у нас, смотри. Плюс один к прочности, ну, за... Когда мы поставили, поставили окно, просто Минус один к прочности, ну я думаю, что это нормально Вот сюда, кстати, тоже можно влепить окно Но у меня уже ресурсов нет Ну и так сойдет, что я тебе могу сказать, да И так офигенный просто-напросто вид открывается На все мои э, штукенцы. Ну что ж, дорогой мой зритель, на сегодня Вот такое у нас прохождение получилось Да, мы построили базу Мы уже, смотри, освоили здесь, немножечко Обустроили, да, в основном все хранилищем Да, построили сегодня музыкальный автомат Построили сегодня мы биореактор И вообще, ребят, много чего построили Самое главное, что мы построили, это, конечно же, мореход, с помощью которого мы теперь будем более детально исследовать окружающую среду и морские а, глубины. Что ты, зритель, думаешь по поводу моего прохождения в Сабнатике Белого Зеро? Напиши, пожалуйста, свой комментарий, что ты думаешь, и мы с тобой непременно обсудим. Также, если у тебя есть какие-то годные, крутые идеи по поводу Сабнатики игры, и не только, то смело предлагай мне, пиши, и мы детально, предметно с тобой пообщаемся, конечно же, в комментариях. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры в Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же.